Коллеги, добрый день. Спасибо всем, кто пришел на наш вебинар. Московское время 12.00, и я думаю, мы начнем. Всем здравствуйте. Григорий, Дмитрий, знакомых лиц тоже есть в чате. Рад всех видеть. Перед началом вебинара, кстати, не могу не отметить, что мы проводим вебинар через платформу 3CX, которая является не только АТС, но еще и платформой для проведения веб-митингов, встреч и вебинаров. Так что можете вживую оценить, как работает 3CX. Но, собственно говоря, именно уже про Funreal и про тему сегодняшнего вебинара. Давайте сначала проверим, хорошо ли меня слышно. Прошу вас поставить плюсики в чат. Прекрасно, спасибо. И мы начнем. Хочу сегодня поговорить с вами именно о новинках от компании Fanvil за 2020 год. Мы уже неоднократно, неоднократно проводили вебинары, посвященные вообще линейкам продукции. Можете задавать вопросы в чат, или потом после вебинара могу прислать записи на другие вебинары, или если вы смотрите запись на ютубе, здесь слева, соответственно, можете посмотреть в плейлисте, ну или всегда, конечно, с радостью готов лично рассказать, показать, это тоже не проблема, и в течение сегодняшнего вебинара на все вопросы вообще по продукции Fanvil готов ответить, не только про новинки, но основная тема это все-таки именно то, чем вот сейчас новым нас порадует компания Fanvil. Первое, что хочу сказать, это то, что компания ip стала эксклюзивным дистрибьютором компании Funwheel. Но не вообще, конечно, а по направлениям домофонии, отельные решения, ну и также мониторинг и оповещения. То есть, это все продукты от компании Funwheel, которые выходят в линейках I и H. Ну, собственно, АI это интеркомы H hotel Fonds. Куда какой-то IP-телефон, отель, отельные IP-телефоны, громко громкоговоритель, IW30 также. Но еще мы занимаемся поставками на рынок консолей мониторинга и управления X210i. Опять же, телефон, который предназначен для работы в связке с интеркомами, с микрофоном гусиная шея и красный телефон X5U а также специализированные телефоны для контакт-центров, линейки X2. Это тоже мы поставляем, но не эксклюзивно. Но, если что, тоже, конечно же, обращайтесь. Вот так выглядит в вендорском представлении, в представлении, собственно, компании Fanville, общая инфраструктура общее представление о, о продуктах, которые компания представляет на рынок. То есть, соответственно, мы видим, во-первых, десктопные телефоны, а во-вторых, по цифре 2, специализированное оборудование, гостиниц, больниц и так далее. Ну, может быть, сюда же, кстати, телефоны для -центров без центров без трубки я бы отнес. А В-третьих, по цифре 3, это всевозможное оборудование, которое позволяет создать инфраструктуру для обеспечение безопасности наблюдения и мониторинга то есть это интеркомы шлюз контроллер по два колонки о которых я говорил и так далее ну и соответственно все это объединяет специальный специализированный софт от компании фанбил но поскольку мы занимаемся только некоторыми продуктами всего этого разнообразия, конечно же, под цифрой 3 все остается на своих местах, полный спектр, полная линейка оборудования для безопасности мониторинга, под цифрой 2 тоже все на своих местах, полная линейка оборудования для гостиниц и другого специализированного оборудования, но в качестве телефонов для офисов, обычных десктопных аппаратов мы предлагаем оборудование E-Link, как вы знаете, одно из основных направлений работы нашей компании, компания Epimatico. Ну и все-таки картинку телефонов Fanvil X210i на этом слайде я оставил, потому что тоже интересная модель и востребованная, ее, конечно, без проблем можете также заказывать у нас. И вот э, во всем этом разнообразии, во всей этой инфраструктуре, что же именно нового сейчас в августе 2020 года появляется у Фанвела. Начнем с новых телефонов H-серии. Во-первых, это э, обновленные трубки H2, а именно H2U в двух вариантах цвета, белый и черный. И также белые модели телефонов H3 и H5. H3, H5 от своих предшественников, ну так скажем, от тех моделей, с которыми вы уже знакомы, которые давно на рынке, черного цвета, функционально, технологически ничем не отличаются, такие же прекрасные IP-телефоны для отелей, отличаются только цветом. Подробнее сначала поговорим именно как раз про эти модели H3, H5. Между собой они, соответственно, отличаются наличием или отсутствием цветного экрана 3,5 дюйма. Ну, за счет этого, конечно, модель H5 она дороже. А H3 э, э, дает информацию и кастомизируется за счет физической вот замены вот этой передней, передней фронтальной пластиковой панели. Если на H5, соответственно, у нас есть экран, в который можно занести нужную информацию э, на нужном языке. Каждая из этих моделей, как я уже сказал, бывает черная и теперь еще и белого цвета Итого мы получаем уже четыре различные модели В остальном все достаточно стандартно Одна сип поддержка POE, конечно же, куда же без этого Шесть программируемых клавиш, о которых вот как раз я уже сказал Если вы видите, на экране На которые можно занести нужные значения Отдельное достоинство это наличие сбоку на корпусе, ну вот можно увидеть также на картинках, USB-порта для зарядки, например, мобильных телефонов, что очень востребовано в гостиницах, световой индикатор вызова, дополнительные функциональные клавиши все, что нужно для комфортной. Связи постояльцев в отеле присутствует По умолчанию эти модели поставляются с адаптером питания в комплекте, но если он не нужен и заказчик хочет немного сэкономить и использовать технологию боя, пожалуйста, возможно, конечно же, поставка без, без блоков питания, с этим тоже проблем нет. И вот модель долгожданная, о которой, ну, чтобы не собрать, но, наверное, уже года два периодически спрашивают, когда появится, когда появится. Вот она, h 2 белого и черного цвета, две сип HD-звук, поддержка современных кодеков, 10 клавиш быстрого набора, ну, собственно, от единицы до нуля, все программируется. Одна дополнительная программируемая DSS-клавиша, ну, по умолчанию, это некая клавиша SOS, ресепшн, вызов помощи, ну, может быть, там служба спасения в каких-то случаях, в зависимости от сценария применения. Конечно, дополнительные функциональные клавиши тоже. На следующих слайдах чуть покрупнее будут картинки, все это рассмотрим. Трехсторонняя конференция, возможность создания Естественно, варианты как настольные так и настенные установки, ну и даже чаще всего такие трубки устанавливаются именно на стенах, например, в ванных комнатах в отелях или в каких-то небольших отельных номерах, в больницах, да где угодно, на самом деле, где а, может найти применение а, такие аппараты. А, громкая связь, 100-мегабитный телефон, да, не гигабитный, но это в данном случае не нужно. Опять же, есть возможность подключения адаптера питания, но по умолчанию эти трубки поставляются без блоков питания, и чаще сценарий применения подобных устройств все-таки идет за счет питания по ПОЭ. Если надо, адаптер питания, конечно, можно купить отдельно или заказать партию, соответственно, с включенными в комплект, в этом тоже проблем нет. Вопрос в чате, почему белые аппараты H3, H5 дороже. Но на самом деле и белый аппарат H2U тоже дороже, чем его черный аналог. Это действительно так. Ну, технологический процесс производства приводит к тому, что действительно <социативно> белые аппараты становятся дороже. Но, к сожалению, всех тонкостей именно производства и ценообразования непосредственно на фабрике в Китае не знаю. Но, кстати, в чате у нас есть представитель компании Fungel. Может быть, если есть... Дополнительный ответ на этот вопрос Григорий напишет в чате. Ну вот да, ситуация такая, что все три белых аппарата дороже по сравнению со своими черными аналогами. В чем же отличие H2U, нового аппарата, от своего предшественника H2S? Можно, конечно, найти ряд технологических преимуществ, таких как наличие двух сеплений вместо одной ранее, HD-звук с поддержкой современных кодеков, 10 клавиш быстрого набора, ну и, соответственно, вот на трубке есть возможность, так скажем, кастомизации, то есть занесения информации об этих клавишах. Возможность создания трехсторонней конференции а, и обновленный внешний динамик, который позволяет комфортно работать в режиме громкой связи. Это все хорошо, но на самом деле самое главное, наверное, о чем нужно сказать, это современный, а, очень такой красивый и приятный, как, а, на взгляд, как и на ощупь дизайн трубки. Именно то, как она выглядит, как она ощущается на ощупь. Она стала более компактной, а, более эргономичной, ну и более симпатичной во всех отношениях. Это, вот, наверное, основное, что выделяет H2U по сравнению с H2S. Мы, как поставщики, тоже крайне рады, что эта модель появилась, потому что действительно, ну в целом не секрет, раньше часто слышали комментарии, что трубка H2S хороша всем, но вот внешне многим заказчикам не нравится. Теперь таких вопросов больше не будет. H2U по своему дизайну действительно, ну, если не идеально, то, как видимо, очень и очень хороша. Продолжим говорить о ключевых преимуществах, аж двое. Да, в чате Григорий нам пишет о, в продолжении разговора о разнице в цене. Немножко вернемся на одну мысль назад и потом продолжим по слайдам. Думаю, дело в популярности. Черные берут чаще, у производства больше, соответственно, себестоимость ниже. Скорее всего, с этим действительно поспорить. Трудно. Ну, и действительно, вы можете знать и видеть, что э, телефоны различных цветов, ну, например, э, не только у а у различных производителей, но, например, вот даже в нашей линейке X5U красного цвета стоит дороже, чем X5U обычный, ну, потому что действительно, наверное, количество производимых телефонов красных, ну, там, даже на 2, может быть, и на 3 порядка отличается от обычных X5U, ну так в качестве небольшого лирического отступления. Вернемся к ключевым преимуществам трубки. Первый элегантный дизайн, куда же без этого. Вот здесь на картинке крупнее может быть видно и то, как он лежит в руке, по пунктам в целом мы про это уже проговорили, повторяться несколько раз по одним и тем же пунктам не буду, но вот еще добавлю, добавлю здесь про четвертый пункт этого слайда, заявленная производителем высокая допустимая относительная влажность. 190% это классно и действительно подтверждает то, что трубку можно и нужно использовать в ванных комнатах, в отелях, ну и может быть, например, в саунах, я не знаю, тренажерных залах, каких-то таких помещениях где может быть высокая влажность также еще другие картинки можете рассмотреть со всех сторон действительно этот новый дизайн и внешний вид трубки и эргономичность позволяют управлять трубкой одной рукой как смартфоном, очень удобно. К сожалению, у меня сейчас нет под рукой самой этой трубки, чтобы показать живую, но вы можете ее взять, потестировать или купить. Это все возможно. И попробовать самим. Ну и за счет своей компактности, конечно, это еще плюс экономия рабочего места. Действительно ее удобно где-то повесить, сбоку поставить, так чтобы она не мешалась. В каких-то стесненных условиях это может быть крайне важно. Говоря про работу одной рукой, или двумя, на самом деле, смотря сколько свободных рук есть у человека в конкретный момент. Вот покрупнее, собственно, видим 10 клавиш быстрого набора, на которые могут быть нанесены нужные значения. До да, каждого из них удобно дотянуться, в том числе просто большим пальцем. Одна программируемая клавиша например, для вызова экстренной помощи, ну или, как э, предлагается в сценарии на слайде, для открытия двери, если кто-то позвонил, например, по домофону э, с обратной стороны. А также вот э, можете видеть на слайде клавиши Mute, которая имеет дополнительную световую э, индексацию. То есть вот эта э, красная небольшая полоска на клавище Mute – это не, э, не дизайн, не какая-то черта на картинке, это именно… Э, э, на самой трубке есть, соответственно, эта, эта лампочка. И внешне также мы видим двухцветный индикатор, зеленый-красный цвет, на самой трубке. И, опять же, динамик громкой связи, для того, чтобы можно было по громкой связи разговаривать, если нужно. Ну, вот вы видите, что кнопка, соответственно, приема и отбоя звонка находится на самой трубке, то есть не на базе, а именно на самой трубке. Поэтому не получится принять входящий звонок, оставив трубку на своем месте, получается, что нужно ее в любом случае снять, ну, например, положить рядом и можно уже разговаривать с помощью внешнего динамика. HD-звук при этом работает как при разговоре через динамик на трубке, так и через внешнюю громкую связь, плюс есть функция подавления, так что у вас в любом случае будет хорошо слышно, даже в каких-то шумных помещениях, возвращаясь к теме сферы гостеприимства, к отелям, может быть где-то в барах, в ресторанах, на ресепшене, где часто бывает тоже громко, этот вопрос в целом снимается. Ну и также поддержка функции SIP Hotspot, это тоже необходимо упомянуть. Например, в тех же отельных номерах, если они многокомнатные, стоит несколько трубок, да даже в однокомнатном, если на прикроватной комнате стоит телефон, например, H3, а в ванной H2, они будут звонить одновременно, чтобы постоялец лучше слышал и мог принять входящий вызов. Некоторые сценарии использования этой трубки, ну в принципе некоторые сценарии понятны, мы про них уже сказали, в первую очередь конечно же гостиницы, дизайн подходит для отелей любого типа, даже 5 звезд, почему нет, идеально вписывается в ванные комнаты, но при этом цена вполне бюджетная, так что можно продавать в отеле самых разных сегментов. Второй, достаточно понятный, ну, и, наверное, привычный сценарий использования – это коридоры. Часто в больницах и в общежитиях бывают такие длинные коридоры. Ну, еще в больницах мы, наверное, из всевозможных сериалов, начиная там со скорой помощи и так далее, можем помнить вот эти картинки, что действительно везде висят какие-то трубы переговорное устройство для того, чтобы можно было быстро связаться с коллегами, это все действительно нужно, и при этом трубка компактная, не занимает много места, висит на стене, никому не мешается. Такой слоган правильный от Fanville, даже на этом слайде, действительно экономим время, сохраняем жизнь. Это то, чем современная связь может помочь, в том числе и в больницах. Сценарий использования в многоквартирных домах, действительно куда без этого. Мы на самом деле на сайте у нас про это подробно писали, и даже есть специальный лифт на эту тему. Если что, можем выслать. И в электронном виде и в печатном тоже поделиться всеми материалами. Вы, пожалуйста, обращайтесь. Я сейчас тоже в чат отдельно напишу свою почту. Если захотите задать какие-то вопросы, или в том числе просто запросить материалы. Если, опять же, вы смотрите нас на Ютубе, просто напишите снизу вопрос, мы прочтем обязательно ответим. Так вот, сценарий используем на квартирных домах. В целом, достаточно понятен. Стоит СИП-домофон от FANWILL, внутреннего исполнения или внешнего защищенного, с камеры, без камеры. Здесь уже детали, есть различные вариации, смотря что кому нужно, что нужно какому конкретному жильцу. Но внутри квартиры можно использовать те же самые трубки от «Фанвилл», чтобы, соответственно, поднять, поговорить, ответить, открыть дверь. Даже если стоит видеодомофон на входе в подъезд, далеко не все жильцы захотят себе ставить видеоответное устройство в квартире. Многим это просто не нужно и непонятно зачем. Им достаточно того, чтобы поговорить по телефону, как мы привыкли, как некое такое традиционное использование домофона, и, соответственно, открыть дверь. При этом для управляющей компании это не является какими-то большими затратами, даже если, например, в подъезде ну, условно на 100 квартир только 20% процентов, 20 квартир согласятся ставить себе именно видеоответное устройство, но все равно при входе в подъезд разница в стоимости видео или аналогичного домофона без поддержки видео ну, такая получается копеечная, что по большому счету никто этого даже не заметит, так что каких-то проблем а, здесь нет, но как один из а, понятных сценариев использования трубки h 2 Вот он перед вами. но не только, на самом деле, на квартирных домах, в каких-то персональных жилищах, таунхаусах, да или просто даже перед входом на личные клетки или конкретно вашу квартиру все точно так же можно использовать. Собственного мобильного приложения для этих целей у нас нет, но можно использовать сторонние приложения. Здесь тоже проблем с этим нет. Одна, может быть, не столь очевидная сфера применения этих трубок – стойки регистрации в аэропорту. Мы, наверное, привыкли, если вспомнить опыт полетов, что чаще стоят десктопные телефоны, но действительно на таких стойках бывает, что места мало, они какой-то такой формы, что не очень удобно поставить телефон, много всяких вещей лежит. Поэтому действительно компактная трубка h в этом случае тоже может пригодиться. Ну и опять же, к разговору о шумных пространствах, световой индикатор вызова поможет не пропустить входящий звонок. Опять же, стойки в кафе или в супермаркетах, касс, кассовое пространство, где может быть мало места или места каких-то дежурных, например, даже охранников. Здесь тоже трубка найдет свое применение за счет все тех же преимуществ, компактности и светового индикатора. Немножко поговорим про конкурентов. Сразу скажу, что если кто-то хочет получить подробные таблицы сравнения, пожалуйста, обращайтесь, лично вопрос решим. Здесь несколько общих слов для понимания вообще ситуации. В первую очередь хочется напомнить, рассказать. Мы про это говорили в специализированных вебинарах, посвященных именно отельной телефонии. Ну вот здесь повторюсь, раз уж мы больше всего говорим именно про трубку h 2 что вообще является конкурентами отельных IP-телефонов. Ну, в первую очередь, это всевозможные аналоговые телефоны. По разным оценкам, от 90 до 95% гостиниц ставят себе именно аналоговые телефоны, так что здесь есть некая такая технологическая конкуренция вообще. Те же гостиницы, которые ставят себе IP-телефонию, часто нам приходят запросы. Дайте не специализированный отельный телефон. Какое угодно, но самый дешевый. Например, такие модели, как e D19, Fanvil X1 здесь могут быть популярны, и другие самые дешевые модели в линейках различных производителей. Это тоже есть, есть такая тенденция, что а, часто а, по бюджетам не, не хотят отели ставить именно отельные телефоны, а просто дайте что, самое дешевое, что есть. В этом плане, кстати, трубки такие, как h 2 они конкурентоспособны. А, ну, действительно, они дешевле, чем, например, H3. Часто из отелей приходят запросы на дект телефоны дект DECT-IP-телефоны, при том, опять же, различных производителей в разном исполнении, но принципиально именно наличие дект моделей Это может быть связано в том числе с тем, что если номер многокомнатный, то по стандартам классификации отель должен поставить по телефону в каждую комнату или поставить один переносной ДЭК-телефон, что получается выгоднее и лучше. Но в этом случае понятно, То есть, если это принципиальная как бы, позиция гостиницы, им нужно именно так, но здесь уже не уговорить на трубке типа h 2 или H3, H5, какие бы они прекрасные не были, Ну, можно предлагать опять же дек решение например, от Елинка e или Гигасет, тут уж на ваше усмотрение. Кстати, похожая ситуация может быть с вай-файными телефонами. То есть, может быть, запросы от отеля, что все понимаем, но нам нужен телефон с подключением через Wi-Fi. Ну, как бы, что здесь уже ничего не поделать, если это строгое, строгое требование отеля. В сетевых отелях, международных сетях, у которых есть свои прописанные международные стандарты которые используют такие бренды, как «Майта», «Лавай» или, например, «Сном» или «Циска». Ну, конечно, там тоже уже перебороть это практически невозможно в каком-то конкретном объекте в России. Так что такие конкуренты у нас есть. Ну и, собственно, уже в оставшейся нише непосредственно те, с кем конкурируют устройства, о которых мы говорили выше, такие производители, как «Битл» вот, и Если кто-то захочет подробнее про это поговорить, нужны будут конкрет... нужна будет конкретика обращать... В принципе, информацией информацию можем поделиться. Но как еще один конкурент, можно так сказать, трубки под брендом ip mantica ph PH658N, тоже двух цветов, белые, и черный, которые, соответственно, мы тоже раньше поставляли, и они есть еще до сих пор на нашем складе. Можете на нашем сайте подробно изучить эти сравнения. Есть кнопка «Сравнить». Две, по сути, модели, это все работает, и посмотреть их разницу. Тут каких-то особенных технологических преимуществ или недостатков одной или другой модели найти трудно. Все, понятное дело, простые IP-трубки, которые работают. То есть что-то здесь выдумать сложно. Ну, может быть, каких-то там совсем относительно глубоких различиях, вроде поддержки кодека Opus, конечно, это преимущество от Funnel, с этим спорить тоже нельзя. Но основное, пожалуй, преимущество от Funvilla это, ну, конечно, современный клевый дизайн и подтвержденная совместимость со всеми производителями коммуникационных платформ IP-АТС. Это важно, потому что бывают действительно проекты, куда трубки под брендом IP-Mastika не подходят, у Funvilla таких проблем нет, можно ставить, по сути, ну, в любой отельный проект предлагать, и все будет замечательно работать. А, при этом по цене а, трубки от Fanvil немного дороже. А, если вы видите на слайде, ну или можете, опять же, на нашем сайте посмотреть, информация открыта. А, вторая строчка снизу рекомендованы розничные цены. Действительно, мы видим, что черная трубка от Fanvil немного дороже трубки ip у которых нет различий в цене по цвету, а белые, но ну, уже заметно дороже, но тоже не критично. Ну, при этом, так, аккуратно скажем, что а, партнерские условия на трубке FANVIL а, очень и очень хорошие и в чем-то даже лучше, чем а, при работе с трубками IPMATIC. -а. Так что под ваши проекты, если будет проблема, а, например, для заказчика только в этой разнице в 100 рублей относительно трубок IPMATIC -а, вдруг, это, конечно, все решаемо, под проекты всегда можно поговорить, каких-то нужных условий добиться и э, помочь вам, нашим партнерам. Это все реально. Ну и про отельные телефоны в целом мы закончили, но, конечно, про другие новинки, которые сейчас э, на рынке, тоже нельзя не поговорить. Во-первых, это модель 10 э, IDCD. Мы ее анонсировали еще в прошлом году, в целом про нее рассказывали, это не какой-то секрет, она была известна и на сайте Funwheel тоже, но не поставляли, не продавали, вот наконец-то она появилась на складе, Извините, в ближайшее время появится на складе, но если вы смотрите меня в записи, то уже появилась, можете использовать ее в своих проектах отличается она от модели i10 тем, что у нее две кнопки. Ну, то есть по умолчанию подразумевается, что одна кнопка – это принять или совершить вызов, вторая – открыть дверь. Ну, собственно, трубочка и ключик на... в дизайне этих кнопок как раз на это также и намекают. Соответственно, это устройство удобно использовать как ответное устройство внутри, например, квартиры, внутри гостиничного номера. Но, опять же, сценарии здесь могут быть разные. Но в самом простом, понятном сценарии, например, i10 с одной кнопкой стоит снаружи, i10D, соответственно, внутри. Кто-то подошел снаружи, нажал на кнопку, позвонил, вы, соответственно, ответили, поговорили, открыли дверь, если нужно. Также... В линейке устройств i10 есть еще видеодомофон i10V с одной кнопкой, его тоже также можно поставить снаружи, будет передача видеоизображения, но в этом случае нам нужно какое-то видеоответное устройство внутри, например, SIP-телефон Fanvil X210i ну, или какой-нибудь другой, чтобы также принимать картинку. В остальном по функционалу, по качеству IDCD, такой же замечательный, как и уже знакомый, и достаточно популярный на рынке I10 и i10V, Также наличие двух цеплений, релей и управления дверьми. Ну, не всегда это, понятное дело, нужно, когда устройство стоит внутри как ответное, но функционал есть, так что сценарии могут быть самые разные ну и внешне, и на ощупь uh, устройство также приятное, очень приятный пластик, вот в принципе, даже, даже в руках держать приятно. Он достаточно компактный, uh, все подробные характеристики, размеры, конечно, всегда можете посмотреть у нас на сайте, uh, это тоже не секрет. И еще одна новинка uh, – PA2Kit NC. NC – это, значит, ноу-камера, no это комплект uh, аксессуаров к шлюзу-контроллеру PA2, uh, вы тоже можете знать, мы уже достаточно давно поставляем комплект PA2 кит, в который входило 4 устройства. Спикер, микрофон, кнопка с led индикатором и IP-камера. Но по факту эта камера не всегда нужна заказчикам. В некоторых проектах она оказывается бесполезной. Особенно учитывая то, что шлюз-контроллер PA2 может также принимать сигнал от аналоговых камер. Часто заказчикам это не нужно. И в таких проектах можно, соответственно, приобрести по AdvoKit NC без камеры, розничная цена на которой составляет примерно 50% от стоимости по AdvoKit. Ну, то есть за счет отсутствия вот этой камеры экономит для заказчиков в два раза, что удобно и приятно. Также... Мы ожидаем пополнения среди врезных домофонов от FANVIL. Часто бывают запросы именно на врезные устройства, и, соответственно, заказчики и партнеры смотрят разные варианты. Мы про это тоже писали отдельную статью. Если интересно спрашивать, я ссылку, конечно же, пришлю. Но про это подробнее чуть позже объявим и конкретно расскажем, что там, какие такие новые возможности именно для врезных устройств, присутствуют, Потому что действительно такие задачи стоят часто, когда нужно спрятать э, домофон или переговорное устройство внутрь стены или корпуса лифта, например. Э, в медицинских учреждениях часто такое тоже требуется. Э, так что если будут вопросы, прощайтесь. Ну, и в следующий раз и в следующих вебинарах в наших новостях, конечно, про это тоже будем подробно рассказывать. Также не могу не рассказать, не показать о новых ответных устройствах для вызывных панелей от Funville. А мы их пока не поставляем, их еще нет на рынке, но скоро будут. Поэтому можем разогреть ваш интерес, показать, как это будет выглядеть, что они себя будут представлять. Мы ожидаем три модели с LCD-экраном 4,3 дюйма, с LCD-экраном 7 дюймов и с сенсорным экраном 10 дюймов. Ну и, соответственно, старшая модель также уже будет по умолчанию поддерживать Wi-Fi и Bluetooth а, и высокое качество видео. А, пока что по ценам и по а, каким-то подробностям а, не, не могу и не буду подробно рассказывать, а, но если у вас есть желание, интерес, обращайтесь, как только появится информация, все подробно расскажем, можно будет также их потестировать, ну, собственно, все как всегда, при выходе новых моделей. Надеюсь, что немножко ваш интерес на будущее удалось разогреть, и эти устройства также будут вам полезными, ждем, обязательно на рынке скоро появятся. Немножко про коммерческие условия по поставок этих продуктов. Специальные условия, ну, вообще зарегистрировать проект по отельным телефонам, по IP-домофонам можно от 5000 долларов в розничных ценах на устройство, начинающее с букв Икс куда входит и X210A, X5U красный, и телефоны для колл-центров, ну и вообще все десктопные телефоны Fandel, условия 10 тысяч долларов в розницу. Конкретно по новинкам, это все, естественно, тоже относится к новинкам, но конкретно вот о том, о чем мы говорили последние 30 минут, мы к 10 сентября 2020 года ожидаем транзит на нашем складе, и можно будет взять на тест и приобрести, конечно же, в... Ну, по сути, в достаточно больших количествах вот, любые проекты, все эти устройства. На них, естественно, есть вся необходимая документация, сертификация, э, нотификации, ну и также инструкции, гарантийные талоны. Все это кастомизировано, пожалуйста, с этим никаких проблем не будет. То есть, как и всегда, абсолютно белый воз по всем правилам. Э, партнерские условия, ну, мы высылаем по запросу, обращайтесь с вашими запросами, с вашими проектами, э, все расскажем, покажем. Ну и, Соответственно, предоставим партнерские скидки. Тут тоже никаких подводных камней нет. И в сентябре также к приходу товара постараемся и запустим какую-нибудь интересную акцию. Следите за нашими новостями, будут еще более интересные предложения. Пока на этом все. Ну, собственно, вот э, ровно, э, как бы ровно в 40 минут, как обещали, вебинар уложился, как раз у нас осталось 5 минут, чтобы, может быть, ответить на какие-то ваши вопросы, если они у вас есть сейчас в прямом эфире. А, пожалуйста, если хотите, пишите в чат. Ну, при желании можем дать вам даже слово, включить вам камеру, микрофон, если хотите поговорить живое. Это все платформа 3CX позволяет, на которой мы сейчас общаемся. А, вопрос «Да», ну, в почту, конечно же, отвечу. Друзья, да, ну, наверное, всем спасибо, если что, пишите, звоните, всегда рады, всем поможем. Отдельное спасибо тем, кто дослушал до конца вебинар на Ютубе. До свидания.